Здравствуйте! Мое дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске подробности мобилизации, новые отсрочки, новые формы отчетности, новые сообщения об обособленном подразделении и налоговый прогноз. Подробности мобилизации. Частичная мобилизация обрастает новыми подробностями – так, правительство сообщило о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Минтруд разъяснил порядок приостановления трудовых отношений и просчетам с персоналом в связи с этим. Озвучены источники для получения дополнительных разъяснений по вопросам частичной мобилизации. Это горячая линия по телефону 122 и сайт объясняем.ру. Центробанк выпустил подборку разъяснений по вопросам отсрочки по кредитам мобилизованных граждан, а также находящихся на их ождевении близких родственников. Новые отсрочки. Минцифра «Вперед всех!» утвердила перечень специальностей для предоставления специальной отсрочки в рамках частичной мобилизации. Помимо профильных для IT-сферы и сферы связи направлений, в него включены менеджмент, дизайн, реклама, машиностроение, лингвистика, финансы и кредит и другие. Таким образом, работники подобных аккредитованных IT-компаний и операторов связи нашедшие в своих дипломах о высшем образовании и специальностей из приведенных направлений, вправе запросить отсрочку. Однако не забываем, что для этого работник не только должен быть из числа данных специалистов, но и выполнять критически важные функции, а также работать полный рабочий день. Новые формы отчетности. С отчетности за 2022 год новые редакции – декларации по налогу на прибыль и декларации по налогу на имущество организации. Новые формы приведены в соответствии с уже действующими поправками в законодательстве. Новые сообщения об обособленном подразделении. С 3 октября поменяется бланк сообщения об обособленных подразделениях. Поправки связаны с изменениями законодательства по вопросам редомицелляции и образования федеральной территории «Сириус». При этом новый бланк придется принимать всем применять. Будьте внимательны. Налоговый прогноз. В 2023 году ожидается повышение прожиточного минимума до 14 тысяч 375 рублей на душу населения, а минимального размера оплаты труда до 16 242 рублей. С 1 января следующего года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит в себе детские выплаты для малоимущих. Для оформления пособия нужно будет подать лишь одно заявление а в столице появился сервис «Портал потребителя города Москвы». С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд и пройти обучение на бесплатных онлайн-курсах. А мы напоминаем, что с помощью «Мое дело беру».